Чембуки Трихен праздновали День влюбленных 14 мая. В Корее называется День рост. Достанем карту. <музыка> Ответ на вопрос, да. Ой, так. Праздновали, конечно. Что-то посетили, возможно, потому что карта есть, связанная с путешествием. Возможно, какое-то посетили мероприятие, карты любви, взаимоотношений, свидания. Ответ на вопрос: да. Они были вместе и праздновали этот день.